Всем большой привет, с вами Виктория. Сегодня готовим тыквенные маффины, кексы в силиконовых формах. Я буду использовать формы для Хэллоуина, но вы же можете использовать любые другие формы, для приготовления кексов получается очень вкусно занятные детки тоже останутся довольны такие оригинальные кексики можно приготовить вместе с ними кстати все натурально без красителей подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и оригинальных рецептов. в миске смешиваем 2 яйца щепотку соли добавляем 100 грамм белого сахара 50 грамм коричневого сахара перемешиваем венчиком можно даже слегка взбить затем добавляем 120 миллилитров еле теплого молока растопленное сливочное масло и растительное масло можно использовать что-то одно добавляем 300 грамм тыквенного пюре как приготовить тыквенное пюре, вы можете посмотреть в предыдущем видео, ссылочку на него я вам оставлю в описании. Все тщательно перемешиваем, по вкусу добавляем ваниль, вместо ванили можно добавить сок, цедру, лимона или апельсина. И затем начинаем просеивать сразу всю муку, у меня 320 грамм, конечно же ориентируйтесь на консистенцию вашего теста. Сначала я рекомендую добавить 270 грамм, перемешать, посмотреть и, если нужно, добавить еще плюс-минус 50 грамм. Просеиваем 2 чайные ложки разрыхлителя. Если вы пользуетесь содой, то погасите 1 чайную ложечку соды уксусом. Полное количество всех ингредиентов в граммах я вам оставила в описании под видео. Вот такое по консистенции должно у вас получиться тесто гладкая и однородная подготавливаем формочки у меня вот такие сегодня силиконовые формочки 3d такие формы можно легко найти в интернете написав в системе поиска силиконовые формы для кексов на хэллоуин но как я уже сказала можно пользоваться любыми формочками для кексов привычными для вас заполняем наши формы тестом примерно на две трети части Духовку уже нужно поставить разогреваться на 180 градусов. И отправляем запекаться маффины примерно на 40-50 минут. Но, конечно же, ориентируйтесь на особенности вашей духовки. У меня маффины запекались ровно 40 минут. Проверяем их деревянной шпажкой. На выходе она должна быть сухая. И затем вот так аккуратно и легко достаем наши кексы из формочек. У меня получилось ровно на 16 штук. Но учитывайте то, что у меня формочки довольно большого размера, поэтому если у вас формочки меньшего размера, то у вас получится намного больше. Обратите внимание на формы, после того, как я достала из них кексы, они остаются абсолютно чистыми, ничего не прилипает. Обязательно приготовьте Кексы по такому рецепту получаются очень вкусно. Посмотрите, как они смотрятся в разрезе. Это какое-то тыквенное чудо. И красиво, и вкусно, и оригинально. Всем желаю приятного аппетита, прекрасных праздников. Напишите мне в ваших комментариях, какую выпечку готовите вы на Хэллоуин. А я всем желаю всего самого доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.